Раз, корона. Забирайте, пожалуйста. Забирайте, забираем забираем всех спонсоров. Забираем каждого. Каждого спонсора забираем. Вот, ребят, какой парик залетел. Ты еще одна корона, ребят. Пожалуйста, давайте всех просто всех все спонсоров всех заберем. Каждого, каждого, каждого. ребята давайте. Let's go, let's go. Пожалуйста, ребят, вза максимально взаим, максимально актив. Ребят, пожалуйста, давайте. Let's go. Let's go to top 10. Ребятки, мы в принципе можем даже можем подняться, можем подняться на 10 место, ребятки. Можем даже подняться на 10 место. На нам, нам осталось 12 тысяч подарков. Не знаю, сможем мы поднять и не такого осилить не сможем. Возможно, залетит такая нибудь не генда и закинет там 12 тысяч подарков. Это, это будет просто разнос. Ребятки, пожалуйста, заберите каждого, каждого, каждого, все забирайте. Давайте каждого спонсора, кто про это подарочке, ребятки, все забирайте, все-все-всех. Реки, забирайте, пожалуйста, забирайте все спонсоров. Каждого, каждого, каждого. Ребятки мы, уже, Ребятки, мы уже на 11 месте. Ребятки, уже на 11 месте. Нам осталось 12 тысяч до 10. Ребятки. нам осталось 12 тысяч подарков до 10 места. Ребятки, пожалуйста, забирайте каждого каждого спонсора. Забираем Ребятки, кто? отправляет большие подарки. Я делаю скриншот ваших подарков. А, ставлю их на задний фон. И показываю ваш подарок всем. И говорю, чтобы на вас подписались. Пожалуйста, Ребятки, давайте заберем всех спонсоров. К Ребятки, каждого, каждого... Обязательно условия нужно подписаться на даритель снука. Офер, спасибо за сердце, мишень. Нужно подписаться на дарителя снука и на ведущего, ребятки. Два условия. И тогда ваши шансы на выпадание монетки увеличиваются в два раза. Реки, пожалуйста, зверите все спонсоры, спонсоров. Каждого, каждого, каждого. Оль, Серега, Серега, вернулся, пожалуйста, давайте, Сереге, поможем добить полторы тысячи подписчиков. Пожалуйста, Реки, поможем Сереге добить полторы тысячи. Легки забираем, забираем каждого, каждого спонсора, все забираем, все всех. Спасибо огромное, спасибо огромное за, за, за корону. Разные контента континенты, русские, в Германии ребятки. Вау. Данишон, Данишон, спасибо огромное, ребятки, прошу забрать каждого, каждого спонсора, кто определяет подарочки, все забираются, все всех. Офер, спасибо огромное за два сердца с пальцев, ребятки, забирайте, прошу все спонсоры, все забирайте, каждого, каждого, каждого. Леси Экс, спасибо огромное, Сеньки сумач. Спасибо, Экс. Я на тебя подписался. Спасибо тебе огромное. Просто, Рики, пожалуйста, забери каждого, каждого, спонсора, кто отправляет подарочки, Реки, все забирайте, все из все, всех. Рики, Let's go, Рики, Let's go, Let's go, Let's go. Пожалуйста, Рики, помогите забрать каждого, каждого, каждого спонсора, кто отправляет подарочки.